Иван Семченко, шахтер, закончил многочасовую смену. Марина Русова, учитель, провела семь уроков. Игорь Степанов, авиадиспетчер, обеспечил безопасность 120 рейсов. Екатерина Арефьева, мама, 24 часа в сутки воспитывает детей и заботится о них. Быть матерью – непростая и ответственная работа. Всем мамам периоды отпуска по уходу за детьми засчитываются как рабочий стаж, а размер пенсии формируется с учетом этого стажа.